Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как зацвел терновый венец на распятие. Терновый венец – это венец из ветвей растения с шипами-терниями, который, согласно Евангелиям, был возложен на голову Иисуса Христа римскими воинами. Первоначально терновый венец находился в Иерусалиме, но в 1060-е годы был перевезен в Константинополь, где хранились следующие реликвии – Терновый венец Христа, туника Христа, посох Христа, его обичевания, святой гвоздь, копье лонгана, частицы сандалий Христа. Во время четвертого крестового похода Константинополь был разграблен. Реликвии, находившиеся в нем, вывезли крестоносцы, в числе их был и терновый венец. В 1239 году Людовик Святой приобрел венец у латинского императора Балдуина II. Затем терновый венец был доставлен в Париж, куда позже были привезены частицы креста Господня, копье Лонгана и другие предметы свидетелей Ветхого и Нового Заветов. В 1806 году венец был помещен в резницу собора Парижской Богоматери. Вынос реликвии для почитания осуществляется в первую пятницу каждого месяца. Каждую пятницу в период Великого Поста и в Страстную Пятницу. При пожаре в соборе 15 апреля 2019 года терновый венец был вынесен из собора и перенесен в мэрию Парижа. Ну а теперь перенесемся в Италию. В Италии в церкви порта острова Понца. В столичном регионе Лацио расцвел сухой терновый венец на распятие. Об этом на своей странице в Facebook сообщил приходской священник церкви святых Сильверио и и где и произошло это чудо. На сухих ветвях выросли листочки и свежие цветы, которые составляли терновый венец, опирающийся на ного распятия. Первый раз это произошло на Рождество. Этот факт застал прихожан и верующих в церкви врасплох. Это явление повторилось в последние несколько дней. Из сухих ветвей короны, сотканной мореплавателями острова и спрятанные у подножия распятия, начали появляться небольшие листья. На этот раз расцветают красные бутоны прямо у ног Иисуса Христа, где есть гвоздь, который связывает Иго с крестом. Приходской священник к церкви Порто Понца поделился фотографиями счастливого события в Facebook и прокомментировал «Сегодня я думаю, что от страданий Господь рождает здоровье, мир, жизнь, радость. Уже четыре месяца Он дарит нам листья и красные цветы. Это признак надежды для нас и всего человечества. Ну а теперь из Италии перенесемся в Россию». В 1842 году стараниями прихожан в селе Вязовка Саратовской области был построен каменный храм с каменной колокольней. При храме был дом для священника. Престол храма был освящен в честь Рождества Христова. Перед началом Великого Поста, 9 марта 2021 года, на голове у распятого спасителя зацвел терновый венец. Вот сообщение об этом. Чудо. Расцвел Сухой Терновый Венец В одном из храмов в селе Вязовка на старинном распятии, которое находится в простом деревенском храме в честь Рождества Христова на главе Спасителя расцвел Терновый Венец, который был сделан в прошлом году в Великий Пост из оставшихся от украшения храма стеблей роз. Случилось это чудо 9 марта 2021 года незадолго до начала Великого Поста как рассказывают сторожилы храма, что это не первое чудо, связанное с этим распятием. Когда это распятие только впервые установили в храме, батюшка показал прихожанам, как нужно прикладываться к распятию. Одна из прихожанок сняла на фото этот момент. Когда отпечатали фото, увидели на снимке на совершенно чистом и некрашенном полубрызгой крови за распятием и перед ним. Это четко можно увидеть на фото.